Всем привет, это Айдар Усманов на Универ И сегодня мы покажем и расскажем о многом интересном и познавательном. Не пропусти! Пришел, увидел и вылечил. КФУ посетил мэр города Харбин. Круто ты попал на ТВ. Новостная программа Универ в поиске новых талантов. Стремление к свободе требует камер. В Казани открылся фестиваль мусульманского кино. Казанский университет посетил мэр крупного политического, экономического, административного и научного центра Китая. Чем удивил почетного гостя КФУ на этот раз, расскажет Аделя Мухаммедшина.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 Что интересного рассказывает нам всемирная паутина сегодня? Давайте узнаем в нашей традиционной рубрике WebNews. News. КФУ попал в десятку финалистов конкурса по выбору символов для новых банкнот Банка России достоинством 200 и 2000 рублей. Проголосовать за Казанский университет можно на сайте «Твоя Россия РФ» до 7 октября. С 5 по 9 сентября Елабужский государственный музей-заповедник и Елабужский институт КФУ проводит восьмые международные цветаевские чтения «Душа, не знающие меры». В рамках конференции запланирована обширная культурная программа. Выпускница Института социально-философских наук и массовых коммуникаций КФУ, закончив вуз, поступила на бюджет в Технический университет Ильминау в Германии. Успеху поспособствовала германская служба академических обменов. КНИТУКАИ выпустил первых магистров Германно-Российского института новых технологий. 6 сентября прошли торжественные мероприятия, а лучших выпускников наградили преподаватели с российской и немецкой сторон. В Казани завершился Кубок России по пляжному регби. Новым чемпионом 2016 года стала татарстанская команда «Динамо Энергия». В набережных Челнах открыли сухой фонтан. Это единственный фонтан в Татарстане, у которого струи воды достигают высоты в 3 метра. В Казани начали производство лекарства-аналога для лечения ВИЧ и рака. Медицинская продукция «Дженерики» будет на 30% дешевле импортной продукции. Фестиваль «Возьмемся за руки, друзья!» Проходит в Казани. В этом году на нем выступили творческие коллективы столичных школ и интернатов и представлен первый сборник стихов, написанных воспитанниками специализированных учреждений. Казань претендует на звание самого доброго города России. В столице стартовала «Неделя добра» – общегородская акция, посвященная благотворительности. Душа, не знающая меры, в Елабуге стартовали цветаевские чтения, которые собрали гостей со всей России и из-за рубежа. Более 100 ученых и специалистов, исследователей жизни и творчества Марии Цветаевой собрались в Елабуге на восьмые международные цветаевские чтения. На период с 5 по 9 сентября всех гостей ждет обширная культурная программа. Экскурсии по тысячелетней Елабуге, посещение музеев, цветаевских мест и художественных выставок. Чтение проводится один раз в два года и собирает гостей со всей России, а также стран зарубежья, среди которых сотрудники Цветайских музеев, актеры, музыканты, поэты и биографы. Начались чтения с моноспектакля актрисы Татьяны Горчаковой. В этот вечер прозвучали стихотворения русской поэтессы «Есть счастливица и счастливцы», «Христос и Бог», «Солнце одно», «Бабушка», а также отрывок из повести о Сонечке. Кроме чтения произведений Марины Светаевой, актриса также спела трогательные песни собственного сочинения. По мнению многих зрителей, сегодня в исполнении Татьяны Горчаковой прозвучали очень сложные стихи, которые достаточно трудно петь и возможны только с огромной любовью к автору этих строк. Камиль Абдулин, Денис Сипаилов, Универньюз. Пока звезды мирового масштаба покоряют сердца поклонников на Венецианском кинофестивале, в столице Татарстана стартовал 12-й международный фестиваль мусульманского кино. Казань вновь стала центром пересечения и мировых культур, и духовных традиций, точкой притяжения для профессионалов и любителей кино. На открытии фестиваля побывал и наш корреспондент Анастасия Иванова.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 Казанский международный фестиваль мусульманского кино – это фестиваль зрительский, в отличие, например, от известного всем Каннского фестиваля, ориентированного на профессионалов.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 от одной из наших ведущих Ксюши Дзен. Казанский университет во все времена служил катализатором для кристаллизации выдающихся талантов. Александр Касимович Касимбек крался китайско-манжурским фантасмогорическим манускриптом, в то время как Карл Карлович Клаус, прочувствовавшийся русской традицией, открывал Рутени, нареченный в честь Родины, а позже, тем же днем, увенчивал обескураживающим прозвищем великий химик, разнервничавшегося Александра Михайловича Бутлерова, который потом, будучи ректором, экстраординарным профессором или пидопрофессором, Эктерологом впервые синтезировал гексаметилен, и триоксиметилен, сгенерировав постулаты теории химического строения органических веществ. Полную версию этой скороговорки вы можете увидеть на нашем канале в YouTube или на официальном сайте КФУ. Диана Вакян, Универ На этом выпуск подошел к концу. Думаю, пора прощаться. Желаю первокурсникам больше добрых преподавателей, а старичкам лекции покороче. Пока-пока!